Друзья, добрый день! Вас приветствует Татьяна Цветкова, руководитель интернет-магазина дом.com Сегодня я хочу рассказать вам основные отличия контактных линз и что необходимо учитывать при выборе контактных линз для себя. Первое, что вам необходимо сделать, это записаться к врачу-офтальмологу для грамотной диагностики зрения и выписки рецепта на контактные линзы. Основное, что вас интересует в рецепте на контактные линзы, это кривизна и диоптрия линз. Она может быть разной для правого и левого глаза. Обращаю ваше внимание, что в рецепте на очки нет необходимой информации для выбора контактных линз. Также вы должны знать, что рефрактометрия не является рецептом, это лишь результат диагностики для последующего подбора контактных линз. Второе, что нужно знать при выборе контактных линз, это разделение их на группы по режиму замены – однодневные и линзы плановой замены. Однодневные – это бесспорно самый удобный вид контактных линз. Данная группа предназначена для однодневного ношения. Каждое утро – новая пара. Согласитесь, это очень удобно. Линзы плановой замены, срок использования которых варьируется от 2 недель до 6 месяцев. В силу возможности материала линз кислородного пропускания и отложений на них во время ношения, Рекомендуется выбирать линзы со сроком замены, не превышающего одного месяца. Нужно учесть, что линзы плановой замены, в отличие от однодневных, уже нуждаются в ежедневном уходе, дезинфекции, очищении и хранении линз с помощью специальных растворов. Следующее, на что вам необходимо обратить свое внимание при выборе контактных линз, это то, сколько часов в день вы планируете их носить. Это один из самых важных пунктов при выборе контактных линз потому как линзы отличаются разной способностью кислородного пропускания. В то время как гидрогелевые линзы можно носить не более 10 часов в день, силикон гидрогелевый дает вам возможность непрерывного ношения от 12 часов до 30 дней. Сразу акцентирую ваше внимание на то, что ношение контактных линз, нарушая сроки, установленные производителем, влечет за собой кислородное голодание роговицы глаз вследствие чего может развиться множество осложнений. Поэтому важно изначально выбирать линзы с учетом своих потребностей, то есть с учетом того, сколько часов в день вы планируете оставаться в контактных линзах. Итак, из рецепта вы знаете кривизну и диоптрии ваших линз. Определились, будут это однодневные или линзы плановой замены с дополнительным уходом за ними. И посчитали, сколько часов в день вы планируете их использовать. Вот именно с таким пониманием нужно обращаться к каталогу контактных линз. Если у вас нет желания и времени изучать каталог контактных линз, вы можете обратиться к нашим специалистам в области контактной коррекции, операторам интернет-магазина Дом, которые подберут для вас оптимальный вариант с учетом ваших потребностей. Если у вас возникли вопросы по данной теме, оставляйте свои комментарии. Всегда рада проконсультировать. Подписывайтесь на наш канал Оптика Дом и будьте всегда в курсе последних новостей и выгодных предложений для вас.